Всем привет! Меня зовут Наталья Мариенко, я детский врач-стоматолог. Очень рада, потому что у меня появилась возможность пройти обучение у Руслана Новомирского. Курс был максимально полезен, потому что темы аутотрансплантации давно интересуюсь и планирую в ближайшее время это внедрять уже в практику. Большая благодарность за массу практических, важных рекомендаций, буду рекомендовать курс всем своим коллегам, кому интересна эта тема.